Она так и называется, как наш фонд. и На, на сегодняшний день у нас уже добавилось 7 площадок МЛМ и плюс 2 инвестиции. Некоторые спрашивают, что является продуктом в нашем фонде. В нашем фонде, ребята, является продуктом, это наши деньги. Деньги делают деньги, да и миром правят деньги. На сегодняшний день самая актуальная и самая больная тема для всех людей во всем мире в связи с пандемией. Где взять деньги, где взять деньги не в кредит и где взять деньги, оплатить а счета и оплатить, оплатить полностью коммуналку, ну и просто жить на что-то же нужно. Вот наш фонд и объединяет людей со всего мира, и наша цель как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они жили, насыщенной, интересной и довольно-таки хорошей жизнью. Они считали колбасу вареную за деликатес и не откладывали копейки на лишние колготки. В нашем фонде, ребята, есть бригада программистов. Я хочу всегда и говорю на всех вебинарах, и хочу сейчас выразить им огромную благодарность за то, что у нас все время работает в рабочем режиме, круглосуточно. У нас не просто один программист, а работает бригада программистов, и каждый программист отвечает у нас за определенный участок на сайте. У нас на фонде не существует никаких профилактических дней, как в других проектах. Если и бывает обновление на сайте, то мы, партнеры, просто их не замечаем. Ну и Наш фонд обеспечивает партнерам честность, прозрачность и платежеспособность. Вы это все сами прекрасно знаете. Самые наши преимущество перед другими проектами. Это наш фонд пришел на очень долгие годы. Имеет семь уникальных маркетинг-планов, это по MLM, и плюс 2 инвестиции. Бизнес полностью управляемый. Шесть площадок имеют закольцовку, что позволяет нашим партнерам иметь доход одновременно с шести площадок. Доход на всех площадках у нас не ограничен, а вход доступен для каждого человека. Покупка клонов, только у нас идет по желанию партнеров. Если хотите продвинуться дальше по, а, а, на, на следующий стол, то, а, то а, всегда покупаем клона. А если нет то ждем, когда придет новый партнер. Вывод денежных средств у нас ежедневно и выходные, и праздничные дни. Есть внутренний перевод между партнерами. Ежедневно у нас проводятся вебинары. У нас в команде есть обучение, тренинги. Дает, даем инструменты для бизнеса. Нашего админа мы знаем в лицо. Он очень публичный человек и находится все время с нами в чате. И наш фонд, ребята, это самый крутой исторический Дохода во всем интернете. Я сегодня смотрела, просто один проект там стартует, и я посмотрела. Ну, ребята, по сравнению с нашим фондом это земля и небо. Поэтому, если кто-то решил туда заходить, ребята, я вам не советую. Поэтому Присмотритесь, пожалуйста, и разберитесь в маркетинге нашего фонда. У нас очень много площадок, и причем уникальных. Вы даже можете выбрать по своим деньгам. Работаем мы вывод у нас денежных средств это через Perfect Money и Пайер кошелек. А пополнение пополнение у нас работает через кассу ФРИ, где вы можете пополнить. С Advocash, со Сбербанка, с Яндекс Яндекс.Деньги, с Perfect Money, даже с, можно пополнить и криптовалютой. Ну и также можно через сети через МТС, Теле 2 и Билайн. Ну, немножко давайте по кабинету. По кабинету, ребята, как вы всегда говорила, и я, и Лена говорим, пожалуйста, как только зарегистрировались, пожалуйста, заполните свой профиль, пропишите свой скайп, пропишите, пожалуйста, свой номер телефона, чтобы ваши же партнеры имели связь с вами». В обязательном порядке пропишите а, в, свои кошельки. Никогда не оставляйте ни одно окошко а, в, в разделе «Кошельки» пустым. Если не хотите работать с каким-то кошельком, а, да, напишите «Нули» и а, нажмите кнопочку «Сохранить». Установите, пожалуйста, свой аватар. А ведь а, приятно работать тогда, когда а, человека видит, что это живой человек, но не кошечка, не собачка и не цветочек. А, в разделе финансы у нас отображаются заработанные деньги на балансе, которые находятся, и сколько вы вывели за время работы. Ну и начну я сегодня с того, что у нас открылась в понедельник инвестиционная площадка, которая очень крутая. На этой площадке, ребята... Есть инвестиции, начинаются с 500 тысяч, миллион и выше. Есть инвестиционная игра сейфы от World Money. Хочу напомнить, ребята, не забывайте заходить ежедневно и собирать свою прибыль. Также у нас есть площадка World Money, которую я говорила, что мы стартовали только с одной площадкой. а Здесь мы, она мне очень нравится. И здесь мы зарабатываем, проходя всего лишь один круг. Мы зарабатываем 106 тысяч, а 20 идет на активацию автоматом Golden Ring площадки а 86 тысяч мы выводим на себе на кошелек. Можно начинать с этой площадки с тысячи рублей, но я советую покупать первый и второй стол, чтобы с малым количеством партнеров выйти на очень хорошие деньги. Есть у нас и социальная площадка ПД, где у нас есть еж... через каждые 14 дней оплата, на подтверждение активности своего кабинета а, через каждые две недели. Поэтому прежде чем активировать эту площадку, вы сначала подумайте, сможете ли вы а, ежемесячно оплачивать 20, 200 рублей. Есть площадки «Клевер Мини» и площадка «Клевер». А есть также площадка «Бехомы». Она у нас стоит отдельно, она выручает очень многих. Эту площадочку я вам сегодня расскажу. И, конечно, площадка Golden Ring Mini, которая нам дает пассивный доход на площадке Clever Mini и Clever большой. А площадка Golden Ring у нас дает пассивный доход на World Money и на площадку PDAI. Вот такая у нас уникальная закольцовка. Ну и давайте я... Сегодня мы разберем только Golden Ring, мини и Golden Ring и площадку Бехома. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите мне в чате, если вы хотите какую-то другую площадку услышать. Но самая актуальное это и самая денежная площадка, где это... Конечно, наш Golden Ring. Golden Ring начнем с мини. Площадка. Это World Money. Это PDA. Сейчас, секундочку, ребята. И Golden Ring. Как вы видите, здесь всего... Два стола, семиместный, и это удвоитель. Удвоитель. Что дает нам, ребята, удвоитель? Удвоитель нам дает просто два партнера, нужно пригласить в обязательном порядке на 2000 чтобы перейти в первый блок. Первый блок это 4000 Можно входить. И на 2000 можно сразу и на 4. Можно и э, покупать сразу удвоитель и первый блок. Но третий блок у нас нет покупки. Два партнера, как я говорила, дают вам переход в, в первый блок. Дальше, ребята, когда к вам приходит первый партнер, становится на это место, второй партнер, у нас предусмотрено нашим маркетингом, что реинвест со второго места, со второго партнера у нас идет именно в этот, в этот стол. И как только партнер становится сюда, вы позвонили своему спонсору, и ваш спонсор выставил бронь, и вы стали, ваше место заняло, ваш клон занял второе плечо. И... Здесь, когда становится третий партнер, выставите бронь для своего первого партнера вот сюда. И вам на баланс 3 700. И 300 рублей у вас идет на покупку Клевер Мини. Если у вас уже активирована эта площадка, то вы получаете 3 800. А если вы первый раз проходите, то это 3 700. Дальше, что будет проходить дальше? Здесь четвертый партнер вам дает в двойную выгоду он закрывает вам это плечо и плюс закрывает вам нижний ряд. Что и пятый партнер вам дает переход во второй блок. Здесь вот, ребята, смотрите, если вы поставите сюда шестого партнера, то четвертому выставите реинвест, под, а, потому что у четвертого будет, это второй партнер станет. И что будет? Это опять вы получите 3 800 на баланс для вывода, потому что это ваше плечо, ваше плечо. Это первого партнера плечо. Бизнес должен быть взаимовыгодный и должны помогать друг другу. Дружите со своим спонсором. Спонсор всегда поможет и всегда подскажет, как правильно выставить бронь. Ну и здесь, посмотрите, вы всего лишь у вас шесть партнеров, а вы получили уже два раза по 3 700 один раз 3 700 а второй раз уже 3 800 получили. Всего лишь с шестью партнерами. Я не видела нигде в интернете, чтобы с, одно, с одного стола было две выплаты. Вы перешли во второй блок. Здесь первый партнер становится, второй партнер становится к вам на это место. Позвоните своему спонсору, и вы станете вот на это место. Вы закроете своим клоном свое плечо. Третий партнер становится. Вы выставите первому бронь сюда, и вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода. А за 3000 идет активация большой площадки Клевер. А в следующий раз, когда вы будете проходить здесь второй блок, вы уже получите не 1000, а 2000, потому что 500 рублей реферальные идет по Клеверу и 500 рублей по уровню. Следующий партнер вам дает четвертый партнер и пятый партнер. У вас 4000 с, с реинвеста первого партнера 8 и 8. Это получается 20 тысяч. И у вас идет... Автоматическая покупка Golden Ring. Здесь вы можете опять поставить сюда партнера шестого, выставили в четвертому бронь, и его клон становится, и вы получаете здесь уже две Ну и следующие вы переходите куда к большим деньгам. Это площадка Golden Ring. У вас и произошла активация за 20 тысяч. Здесь, ребята, Некоторые говорят, да тут столько нужно людей. Нет, здесь нужно не, не, не нужно здесь большое количество а, людей. Все партнеры, которые у вас на Golden Ring Mini, они все идут за вами. Плюс идут же за вами ваши клоны и ваши клоны и клоны ваших партнеров и будут вам закрывать а, а, полностью а, эти две два стола. А это же стол у нас третий. Обратите внимание, это просто выплаты, это ваша зарплата. А здесь всего два рабочих стола. И с Golden Ring Mini приходит ваш первый партнер. Закрыл он Golden Ring Mini третий стол и пришел, стал сюда на это место. Второй партнер. Вы, реинвест идет от вас, идет вот сюда, становится ваше плечо, потому что маркетинг у нас такой, что придуман, что мы можем двумя партнерами закрывать сразу же два, два места. Третий партнер приходит, вы выставляете реинвест сюда первому и 20 тысяч на баланс для вывода. Ну вот скажите, три партнера, а у вас уже 20 тысяч на баланс для вывода где, в каком проекте вы это такое видели. Напишите мне в чате, я, я бы очень хотела увидеть и услышать. Я все время интересуюсь новыми проектами, другими компаниями, где стартует. Я просто смотрю ради интереса. Я просто сравниваю наш маркетинг с маркетинг других компаний и проектов. Здесь нам четвертый партнер у нас и, и пятый партнер нам дают что переход во второй блок. 20 и 20 с этого партнера, и у вас активируется второй блок за 40 тысяч. Здесь это ваше же плечо, вот оно, ваше еще второе плечо. Вы сюда поставили шестого партнера, а по четвертому выставили бронь сюда, и опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. С одного стола 40 тысяч, ребята, но где это видано? Нет, нигде этого нет и не будет, наверное. Здесь точно так же ваши, ваши партнеры, ваши клоны идут вместе за вами. И второй партнер вам опять реинвест у вас идет по броне вашего спонсора ваше же плечо. Здесь становится третий партнер. Вы Выставляете бронь своему первому партнеру и получаете опять да, 20 тысяч на баланс для вывода. А это ваше плечо. Ваше плечо и четвертый становится, пятый партнер, а у вас дает переход в третий в стол, это уже стол выплат. А вы становите под четвертого партнера, становите шестого партнера и бронь выставляете реинвест для четвертого сюда. И опять 20 тысяч получили на баланс для вывода. Вы присмотритесь, рассмотрите этот маркетинг. Если вам что-то непонятно, вы всегда можете позвонить мне и Лене. Мы всегда расскажем, покажем, подскажем, как правильно сделать. И все, вы уже дошли в этот стол, у вас уже, 100, это стол ваш выплат. Пришел первый партнер, пришел второй партнер выставляет спонсор а, реинвест вам в это плечо, а третий партнер пришел, и выставили вы бронь своему первому, потому что это у первого будет а, его второе место. И что происходит? И 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч у вас летят 10 клонов на World Money. Один клон за 5 тысяч летит на World Money на четвертый стол. И 50 клонов летят на площадку ПД. Это просто денежный рай. Вот. И теперь четвертый и пятый партнеры вам приносят 100 тысяч и 100 тысяч. Но здесь же еще ваше же плечо, вот он. Поставили сюда шестого партнера, для четвертого выставили бронь и опять получили 80 тысяч. И опять получили 100 тысяч и 100 тысяч. Это просто денежный рай. Я считаю, что здесь нет, не было и не будет никогда в интернете, такого маркетинга, как у нас. Что хочу, ребята, сказать. Нам нужно просто давать как можно больше информации. Ведь наша цель – как можно больше людей научить их зарабатывать, чтобы они могли научиться понимать маркетинг, разбираться в маркетинге. Приглашайте своих партнеров, приглашайте своих друзей на вебинары. Можно сделать созвон. Пожалуйста, здесь еще можно... А Вот на, этот, на эту площадку, ребята, еще есть такой вариант. Вы можете, если нет, можете сразу войти на 20 тысяч. Но нет у вас 20 тысяч, вы сложитесь там, с другом, с другом, с подругой, сложитесь по 10 тысяч. Купите один этот стол. Не хотите вы на 4 тысячи идти, как говорят, дальней дорогою, а вы хотите сразу выйти на большие деньги. Вы можете сложиться. У нас можно сделать сборник. По два человека купили себе один аккаунт. И, пожалуйста, по одной ссылке пригласили первого партнера, второго партнера, третьего Здесь реинвест от первого, и вы получили 20 тысяч. Вот, вы три партнера вдвоем пригласили по одной ссылке, получили 20 тысяч. Теперь вы можете активировать другому партнеру этот кабинет. Поработали вдвоем с этим партнером, опять со своим, помогли ему, ему помогли, чтобы он тоже получил себе 20 тысяч. Здесь можно, столько вариантов, ребята, вот именно на, этой, на этом столе вы можете купить за 20, вы можете купить за 20 и за 40, за 80, вы можете купить за 20 и за 100. Сразу на 120, и здесь, и здесь вы сразу, приходит к вам первый партнер, вот становится сюда, на это место, и приходит сюда, становится на это место. Сюда приходит второй партнер, активируется, вы, вы выставляете, ну, бронь стоит, выставляет спонсор вам в, в это плечо, и здесь второй, точно так же. Здесь приходит третий партнер, первому выставили бронь сюда и получили 20 тысяч. Здесь точно так, выставил, по броне выставляется сюда. Пришел третий партнер, выставили э, первому бронь, реинвест, и получили здесь 20 и здесь 80 тысяч. Сразу с, три, с трех партнеров получили сколько? 100 тысяч, ребята. Здесь очень есть просто нужно желание. Желание, желание, желание. Желание иметь деньги. Ну и хочу я вам рассказать, потому что... Многих, у многих сейчас нет денег, а хочется заработать деньги. Но вот здесь, вот, ребята, вы на этой площадке можете себе заработать на вход. Можете а, сделать два круга и уже активировать площадку за 4000 а, Golden Ring Mini. Сразу стать в первый блок. А, здесь по, я вам покажу... Как? Можно с 500 рублей. Но здесь еще выход есть такой. Можно, конечно, активировать сразу же и стол выплат. Это вы видите, что это полностью стол выплат. Да, это выгодно. Выгодно тем, что у вас, когда вы закрываете первый этот стол, и вы становитесь сюда, на это место, и вы уже, у вас идет сразу же зарплата, тысячу рублей получаете на баланс для вывода. Но вот смотрите, давайте разберем так. Первый партнер приходит, у вас 500 рублей идет в накопительный. Второй партнер приходит, у вас идет 500 рублей на баланс для вывода. Здесь я говорил, что купите клон о себе, потому что вам нужно быстрее. И у вас уже откроется этот стол. А если вы... У вас уже этот стол открыт, то вы своим клоном становитесь и получаете 500 рублей на баланс для вывода. Ну а здесь вот первый партнер купил, пригласил два партнера и купил клона. И он стал сюда на это место и принес вам 500 рублей. Здесь второй тоже... Пригласил два партнера и купил клона и приходит приносит вам 1000 рублей на баланс. Вы закрыли своего клона, пригласили два партнера и купили клона и принесли 1000 рублей на баланс для вывода. Вот и смотрите 3000. Вы сделали еще один круг и заработали. Еще 3000, пожалуйста, вы можете активировать площадку за 4000 Golden Ring, а 2000, пожалуйста, ставьте на вывод. Ну и наша задача, ребята, как можно больше давать информации о, о нашем фонде, чтобы как можно больше людей знали, что и у нас существует такой маркетинг, что мы есть что у нас неограниченный заработок, единственное, только можно ограничить заработок свой только своей ленью. Не будете лениться, будете работать, будете развивать свои сети, писать посты, пользоваться инструментами, звонить в скайпе, в Телеграме, в ватсапе, и все у вас получится. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи WorldMoney.